Ну, для меня, короче, начало чего-то нового. Хочу представить вам а, малыша 1Z. Мотор. Я еще пока сам не разбирался. Только привезли, только разгрузил. Мокрый весь, как мышь, короче. Значит, что приехало в куче. Это у нас расходомер. Ну, естественно, рабочий, не рабочий, никто не знает. Посмотрим. Дальше. Педальный узел от этой же машины, видимо, Audi A4, наверное, видимо, я не знаю, электронная педаль газа. Педаль... Работает педаль. Прикольно. Так, к ней подсоединил я фишку. Это... Точнее, не я подсоединил, а человек, который привозил. Сейчас я, я тут Красивчинка. Вот, значит, фишка электронной педали газа. поставлю Вот. Она. Вот она, моя жена. Хоть зеленая она. Но зато есть перспектива, да. Тища, нет, а ни хрена. Ну, не знаю, короче, как-то как-то не лезет. Ну да ладно значит провода здесь а кстати это разная педаль фишка а ну-ка здесь вообще другая проводка здесь 5 проводов здесь 5 проводов а и здесь 5 А, нет здесь 6 проводов раз два три 4 5 шесть так значит провода на фишке а, первый белый второй розовый третий коричневый обычно коричневый Четвертый, серый, пятый, зеленый, шестой, желтый. Фи... На вот этой вот э, фишке распиновка тоже 6, кстати. А здесь, блин, а здесь 5, короче. Проводки 5. Возможно, нету здесь функции э, круиз-контроля. Плеха. Плеха. здесь у нас получается коричневый, красно-коричневый, голубо-коричневый, зелено-красный. И черно-желтый. По номерам. Первый красно-зеленый салатовый второй э, черно-голубой нет коричневый с двумя голубыми полосками третий э, черный с двумя желтыми полосками четвертого нету пятый коричневый просто шестой коричневый с одной красной полосой это из проводки которая пришла ко мне вместе с собственно мотором и со всем остальным так, давайте дальше. Короче, многое стал за проводку. Просто это очень важный момент. Это же кстати, проводка. Так, педальный узел. Проводка, коса, ЭБУ. Пока что еще не знаю, скольки пиновый Здесь есть отверстие под датчик давления буста. Значит, скорее всего, 68-пиновый мозгомозг. Не знаю, как он даже открывается, понять не имею, но пока что. ну это ладно. Так, потом мне притащили вот такие вот патрубки еще до кучи. Мне отдали, отдали, отдали. Ну, естественно, внутри масла. Ну, да ладно. Так, вот такой вот патрубок тоже пришел до кучки. Три патрубка. Так, мозги, проводка. Здесь у нас что из того, что я вижу? Это, скорее всего, реле, наверное, вентиляторов или что-то типа того. Дальше здесь какая-то распинованная фишка. Ну это мы потом разберемся. Тут что-то пообрезано все. Фишка вот такая есть, наверное, на какие-нибудь вентиляторы или еще что-нибудь. А, кстати, вот это может быть на вентиляторы, хотя фигня. Или вот это на вентиляторы. Но судя, остается факт остается фактом. Так, клапан, видимо, это N75. Но это не точно. Дальше. Потом э -э, проводка с датчиком на спидометр. Но это все в косе, видимо. Вот я по косе, если иду. Потом подкапотная проводка. Датчик какой-то из температурный. Оборвался один проводок. Спаяем, не проблема. Дальше. Потом вот эта вот розеточка круглая. Тоже на мотор идущая. Давайте посчитаем, сколько здесь проводов на ней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А здесь у меня получается... Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Я то хоть посчитал. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, тут фишки обрезаны, да, во впуске масла во впуске масла ну да ладно, с этим мы тоже пока, погодя, потом разберемся. Так, сцепление, Германия, люк, видимо, менееная ну типа, наверное, орига, ну да, пытались очень сильно много раз завести его. Видите, венцу отделка почти пришла. Либо стартер был плохой, либо фиг знает, что-то в одном месте прям сожраны зубы. Надо будет, наверное, шкиф менять. Или венец. Ну ладно, с этим мы еще потом разберемся. Значит, комплектность какая? Ну, мозги, да, понятно, здесь даже он тут типа... Это был тормозуха, что-то такое, короче. Вот этот вот какой-то датчик давления ду или что-то такое, короче, так и не понял. Что это за датчик? Ладно, потом разберусь. Здесь вот, короче, генератора видно фиша, фича идет. Вот это вот, вот это вот все. Раз, раз, раз здесь такое. Бах, бах, бах, бах. Вот это, наверное, походу по под капот же идет, да, наверное? Я так подозреваю. Ну и мозги, собственно, от мозгов отходит основной жгут проводов, который уходит тоже, в принципе, под капот. Здесь вот это вот все розетка, спидометр, тут какие-то две фишки непонятные, вот это наверное, это наверное насос, я так подозреваю, это что-то рядом, это может быть, кстати, управляющая вот эта вот форсунка, но это не точно, потом какая-то фишка здесь вообще на один этот, вай-вай-вай, тут какая-то масса прям, или это плюс прям запитан так жестко, тут какая-то лабуда, тут короче какая-то лабуда, забавно ну, короче, все это выглядит вот так вот, интересно. Так, давайте перейдем к мотору, к мотору. Так, значит, на моторе мы видим, что а, мы тут видим? Мое полотенце, форсуночки, насосики, все это вроде бы ничего. Сломана, кстати, вот эта трубка. Ее мне дали. Вот она. В принципе, вот так вот, видимо, стоит. Все с ней в порядке будет. То есть, мы ее поменяем и все будет хорошо. Дальше по блоку две, две дырочки, как мы видим. Ну, тоже хорошо. Так, значит, что у нас? Насос. Насоса метки. Не вижу. Значит, работал, наверное, хорошо мотор. Дальше, чего у нас здесь? С генератора проводка идет. Ага, потом она приходит куда-то и все, что ли? А, обрезается. Вот она, чик и нету но это мы потом посмотрим а это видно плюс просто идет прямой а здесь какие-то два провода черных причем черных непонятно черных так вакуумный насос с вакуумного насоса идет трубка скорее всего это audi эта трубка шла на закрывание этого ну внутри когда закрываешь салон чтобы с улицы не вонючка не летела короче вот Дальше, чего у нас здесь еще? Вот эти фишки все. Чик-чирик. Ой, обрезаны, но я их видел там, где-то они там есть, короче. Тут вот что-то какие-то провода, масса, не масса. Это у нас насос, не насос. Так, трубка охлаждайки, не знаю, либо приспособлю под свою, либо поменяю. Под печку имеется в виду. О, как тут круто, интересно сделано. Ну, в техе, короче говоря, гораздо не так, что вот это вот так вот, не вот так вот. Я немного путаюсь в показаниях, потому что я очень волнуюсь. Говорят, что некоторые надо будет этот менять охлаждайку масла. Вот это вот, ну, человек, который приезжал, у него на автобусе тоже, ну, на бусике стоит тоже такой же мотор, то есть, Т-4 с таким мотором приехал. Я посмотрел, в принципе, он вот, ну, заподлицо вот так вот смотришь, то есть, э, плоскость вот так, то есть, фильтр ниже поддона не выпирает, не выпирает, это очень важно. То есть, даже если на какую-то кочку ты прилетишь, если у тебя стоит э, корыто, то как бы, ну, однозначно фильтр защищен, никаких проблем нет стопудово с этим человек ездит, и никаких проблем, собственно, с этим не имеет. Дальше. Генератор. Насколько ампер он? Я что-то как-то так... А, 70 ампер вижу. Вот, 14 вольт, 70 ампер. Так, а если вдруг номерочки чего-то кому-то там нужны, вот номерочки. Так, такие дела. Подача обратка, солярки и все с такое. Так, так, так, так, так. Тут вроде все ничёно. А, мне еще, короче, до кучи достался с мотором ГУР. Состояние, естественно, я понятия не имею, поэтому... Ну, не знаю, короче. Вот, да, здесь все тоже в маслице. Откуда маслица шпарила? Видимо, откуда-то отсюда. Давайте отщик, отстегнем. Взяли отверточку, отстегнем ГРМ. Отстегнем ГРМ... А, что держит? Что держит? Отдай. Отдай. Так, ГРМ. А, ремень, конечно, по-хорошему под замену. Ролик такой ощущение, что недавно менялся, но ГРМ фиг знает, короче, не знаю. Посмотрим. Ремень такой же. Это обычно говорят здесь широкий ремень. Тут вроде такой же ремень. Никаких проблем с этим нет. Так, по поводу Гура. Сейчас я, кстати, еще... Я не знаю, как узнать, хороший он или не хороший. Банж-болты. А, помпа тут прикручена до да, кучи. Такая же. Ну, забавно, кстати. А вроде бы и не так. А вроде бы и так. Ремень генератора под замену. Не знаю, там, естественно, не видно. Но он под замену, он весь в трещинах. Под замену. У GoPro нет такого автофокуса. А, он мне еще сказал, этот мужик, что... Не вздумай ни за что резать корпус. Типа все встает. С этими патрубками. Ничего мудрить не надо. EGR здесь, как я вижу, не заглушен. Да и вообще здесь все до такой степени, ну, вот такое ржавое, не крутилось, не крутибельное, что я чувствую, что это все, в принципе, работало без проблем. Турбинка сухая, как видно. Ну, плюс синяя, наверное. Так не видно. С какого ракурса? Слив тоже в порядке, в принципе. Только, да, блок грязный, но это, скорее всего, из-за того, что с подклапанки либо давило, либо хрен его знает. Короче, 1.9 и написано. Блин, не, ну прикольно, конечно, но, блин, видно, старый он, капец. Старый он, конечно, капец. сцеп еще, кстати, о, точно, сюда сцепа. вот точно, еще до кучи здесь сцеп Вот, что-то какая-то фишка здесь непонятная. Трубка. Это у нас... Ой, слушайте, я еще сам здесь разбираюсь, блин. Ну, вот по свечам накала видно, что их не меняли, я не знаю, вечность, короче. Но это легкое ощущение. О, тут какая-то хрень завалилась ли. Оба Резиночка. Сейчас достану опять сек. О, он мне фишку снял с насоса. Я видел, он ковырялся. Что, задавайте вопросы, если чего у кого как, какие-то есть вопросы по поводу того, что, куда глядеть-то вообще. Ну да, вкус, конечно, засраный, не спорю, но. Блин, что делать? Будем смотреть. Ну так вот, насос, по насосу, так особо-то ничего и не скажешь. Ну, насос и насос, работает и работает. Прикольно, да, прикольно. Ну-ка. мое девуш по-хорошему это все наверное надо как-то блин все болтается капец куда я снимаю еще не привык на GoPro снимать а масло щуп тихо масло масло слили. но ну, масло дизельное воняет так давайте сейчас возьмем ключик попробуем прокрутить мотор Чё, взял специальную головку mm. ну как специально имеется в виду видите многогранную многогранную и попробуем прокрутить насос ой мотор крутится один раз Прикольно. Так, ну ладно, мотор крутится. Все круто. Ладно, посмотрели со мной, короче, на распаковочку мотора. Если вдруг какие-то вопросы будут, это будет отдельный видос. Если есть какие-то вопросы, то вы задавайте, спрашивайте. Я постараюсь, ну, показать что-то, пока он еще здесь в таком состоянии. А, да. А, блин, юма еще я сейчас же на вахту уезжаю. Короче, вы, какая буду на вахте, пишите вопросы, а я потом приеду поотвечаю на все эти вопросы. Плохо, жалко, что привезли, конечно, под конец вахты. Не получится его, конечно, не завести. Ничего, попробовать подключить мозги, посмотреть, что там, какие показания, не показания. Калинию найти. Ну да ладно. Все, спасибо, что смотрели. Пока.